Здравствуйте, друзья! Мы решили создать руководство о том, какие права есть у автолюбителей. Под каждым видео есть ссылка на файл по теме «Видео для скачивания». В этих файлах описывается правило общения с сотрудниками ДПС в разных ситуациях. Вы скачиваете эти файлы, распечатываете и кладете в бардачок вашей машины. В дальнейшем при общении с сотрудниками ДПС вы достаете это руководство и уже на основании прописанного нами алгоритма аргументированно отстаиваете свою позицию. В этом видео мы расскажем вам, можно ли снимать действия сотрудника ГИБДД на мобильный телефон. В ранее действовавшем административном регламенте, утвержденным приказом МВД за номером 185, было четко закреплено право водителя снимать на видео общение с работниками ГИБДД, а также право использовать для фиксации разговора звукозаписывающее устройство. Причем инспектор был не вправе препятствовать этому. В принятом в 2017 году новом административном регламенте, утвержденным 664 приказом МВД, данного положения не содержится. И на этом основании многие сотрудники ГИБДД требуют от водителей не снимать их на видео. И угрожают привлечь водителя к административной ответственности в соответствии со статьей 19.3 КОАП РФ за отказ от законного требования инспектора ДПС. Санкция по данной статье от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. Давайте разберемся, можно ли снимать на видео сотрудника ГИБДД. На самом деле, в связи с принятием в 2017 году нового административного регламента, по сути, ничего не изменилось. Просто пункт, который прямо закреплял названные права водителя, не нашел прямого отражения в новом регламенте. Однако Данное право водителя, фиксирует действия любых полицейских на видео, никуда не исчезло. Действующее законодательство не содержит запрета производить видеосъемку при общении с сотрудниками ГИБДД. Напротив, видеофиксация водителем действий служителей правопорядка, в том числе в области безопасности дорожного движения, допускается законодательством. Объясню почему. В части 4 статьи 29 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. В части 3 статьи 55 Конституции РФ сказано, какими нормативными актами и в каких случаях могут ограничиваться права и свободы человека и гражданина. Частью 1 статьи 8 закона о полиции предусмотрено, что деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. Из приведенных правовых норм следует, что право водителя снимать на видео все действия сотрудникам ДПС никуда не исчезли. В том числе, если сотрудник ГИБДД препятствует съемке на видео. При этом не может разъяснить причину и основание запрета, не может указать, какими нормативными правовыми актами установлен такой запрет, его требования прекратить видеофиксацию являются противозаконными. Вместе с тем, ограничение права на фото и видеосъемку возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, а также в целях защиты государственной тайны и защиты прав граждан. В случае существующего запрета на использование видео и звукозаписывающей аппаратуры, сотрудник полиции в соответствии со статьей 5 Федерального закона о полиции должен разъяснить причину и основание этого запрета с указанием соответствующего нормативного акта. Приведу пример. Вам будет запрещено снимать, если в регионе введем режим контртеррористической операции. В этом случае инспектор ДПС должен проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру. Административным регламентом предусмотрено, что по требованию участника дорожного движения сотрудник ДПС должен сообщить телефон дежурного отделения либо подразделения ДПС, либо телефон дежурной части, в которой он проходит службу вы можете самостоятельно позвонить по данному номеру телефона и уточнить о действии той или иной спецоперации в данном районе. При этом проведение рейдов вроде «Трезвый водитель», «1 сентября» и тому подобное не ограничивают права на съемку сотрудников ГИБДД. Стоит отметить, что инспектор ДПС также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон. В связи с массовыми требованиями сотрудниками ДПС прекратить видеосъемку, МВД России по всем подразделениям ГИБДД разослала информацию еще 1 декабря 2017 года с данными разъяснениями. Ссылка на эти разъяснения есть в описании к данному видео. Если это видео было вам полезно, то скиньте ссылку на него своим друзьям, пусть знают свои права при общении с сотрудниками ДПС. Также не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на наш канал, чтобы увидеть следующее видео первыми.